Приветствую, друзья! На канале Skill Journal. В сегодняшнем видео я хочу вам показать сборку и окраску модели аэродромного подвижного электроагрегата APA 50. Не переключайтесь, будет интересно. Давайте для начала взглянем на коробку. Как я уже сказал, это модель АПА 50 на базе 130 зила выполнена в 72 масштабе. Производится красный маяк в сотрудничестве с AVD Models. На коробке также изображен комплект фотоотравлений и декалей. Артикул модели RL003, на торце коробки можно увидеть другие модели от этого производителя, а с обратной стороны у нас дана схема окраски модели. Цветовая палитра представлена фирмой Pacific 88. С коробкой все, переходим к инструкции. Инструкция достаточно простая и понятная, но в ней есть один косяк, нумерация деталей. В инструкции и на литниках не совпадает, поэтому при необходимости ориентироваться нужно будет на внешние детали. Но трудностей это не должно составить, так как деталей реально немного. Давайте посмотрим непосредственно на сами детали и на содержимое коробки. Визуально каких-то явных проблем я не вижу, улетел хорошее, какого-то излишне крупного облоя или утяжа нет. комплектуется комплектуются резиновыми покрышками. Также есть детали и смолы, из них выполнена кузовная часть автомобиля. Также есть две платы фототравления, набор декалей на двух листах. И также приятный бонус в виде окрасочных масок на остекление. Что ж, переходим к сборке. Для начала необходимо отделить детали слитников. Я отделяю все детали сразу, как я уже сказал, деталей немного, поэтому. Проще за раз все отделить и зачистить. Вот такая небольшая кучка деталей у меня получилась. Для обработки деталей я буду использовать цанковый нос со свежим лезвием и пилки различной зернистости. Беря посылки в правом верхнем углу и также по ссылке, которая располагается в описании под видео, вы можете посмотреть похожие видео по сборке и окраске модели APA35, тоже в 72-м масштабе. При зачистке деталей удаляются все питатели, следы стыков, резформ и прочие мелкие дефекты. Если их сразу не убрать, то после окраски они будут еще более заметны. Так как я планирую использовать фотоотравление, то отверстие, которое предназначено для деталей из пластика, необходимо заделать. Для этого я буду, как и в прошлый раз, использовать тянутый литник. Вклеиваю затыкаю все отверстия и оставляю на просушку. Позже будет необходимо срезать и зачистить эти пеньки. Чуть более подробно об этом можно посмотреть в предыдущем видео со сборкой АПА-35. Ну а тем временем можно продолжить сборку модели. Некоторые детали вначале удобнее зажать в цопцину, ну а потом наносить клей. Детали удобнее вначале поставить на место, и уже затем прокапать клеем. Оси изначально очень туго заходят в колесные диски, поэтому я рекомендую немножко рассверлить отверстие, чтобы не повредить диск. После рассверливания колесные диски намного проще заходят на ось. Что ж, ходовая и рама готовы, можно двигаться дальше. Излишки смолы рекомендую отпиливать с помощью специальной пилки, так минимизируется риск повреждения деталей. Затем остатки откусываются обычными кусачками и зачищаются с помощью наждачки. В ходе примерки я обнаружил, что родной бак из пластика не подходит и нужно использовать смоляной бак. Это вот еще один небольшой косяк инструкции, потому что про смоляной бак там вообще ничего не сказано. Ну, мелочи это легко достаточно исправить. Детали из смолы между собой также склеиваю на суперклей. Стыковка деталей из смолы хорошая, но не идеальная, поэтому необходимо использовать шпаклевку. После обработки это выглядит примерно таким образом. Далее я убираю следы от толкателей на внутренней стороне колесных коробок, тому как это будет сильно заметно после покраски. И также срезаю пластиковые пороги, так как буду использовать фототравление, которое идет в комплекте. После отделения деталей с платы необходимо зачистить края. А затем можно уже сгибать с помощью гнулки нужную нам форму. Фотоотравление я также приклеиваю на суперклей гель. Он удобен тем, что есть некоторое время для того, чтобы правильно спозиционировать деталь. Дверные ручки срезаю все по той же причине, потому что впоследствии они будут заменены на фототравление и также решил заменить ручку на торпеда срезал пластик и вставил тонкую проволоку видно особо не будет но решил сделать в кабине проделываю отверстия для того чтобы впоследствии ставить детали отравления это дворники крепление зеркал и дверные ручки Теперь приходим к пайке фототравления. Я уже использовал данную паяльную пасту при сборке модели АП-35 и остался в восторге. Теперь пайка мелких деталей из фототравления доставляет одно удовольствие. Тут мне пригодилась так называемая третья рука, которую я все время заказывал из Китая. Кстати, большая подборка интересных и полезных товаров для моделистов из Китая есть у меня на сайте. Ссылки я оставлю на нее в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Обязательно зайдите, посмотрите, а, список постоянно обновляется. Детали с отравления здорово оживляют модель. Если бы эти детали были в пластике, то выглядело бы это все очень не масштабно. И в таком виде мы подошли к окраске. Единственное, что я еще сделал, это вклеил дверные ручки. И первым делом загрунтую модель. Для этого буду использовать серый грунт от Pacific. Кстати, полный список химии, которые я использовал в данном видео, вы можете найти в описании. Не забудьте поставить лайк и отписаться в комментариях. Нужны ли вам подобные списки с используемой химией или нет. После нанесения грунта я оставил модель на ночь, а на следующий день начал наносить следующие цвета. Черную краску я использовал для окраски деталей подвески и рамы. Также этой краской я делал пришейдинг. С помощью данной технологии можно добавить объем модели, а также сделать более интересную покраску. Помимо непосредственно самого пришейдинга я еще добавил такие параллельные полоски, которые опять же внесут небольшое разнообразие в финальную окраску. Цвет старой шины использую для окраски покрышек. Цвет защитная в этой модели будет базовый и вначале я им покрываю торпеда, а затем весь кузов. Краска дополнительно разбавлена родным разбавителем TH17. Сделал я это для того, чтобы наносить полупрозрачные слои, которые не перекроют пришедник, иначе смысл его было делать. Как видите, После нанесения следы при шейдинге все еще видны. Южи традиционно использую линейку с диаметрами, чтобы не заморачиваться с масками. Цвет брезет хаки использую для окраски сидений. Черным цветом выкрашиваю приборную панель на тропедо. Используя серый цвет и технологию сухой кисти, прохожусь по раме и подвеске, чтобы дополнительно выделить рельеф. Цветом темной стали выкрашиваю радиатор. И также на этой модели я решил поэкспериментировать с новыми эффектами от Pacific 88 серии Effect line С помощью них я буду делать имитацию ржавчины на глушителе. Вначале наношу темный оттенок на всю поверхность, Затем поверх, не дожидаясь высыхания, наношу светлый оттенок и начинаю их между собой смешивать. Для лучшего смешивания кисть смачиваю в аспирите. И таким образом прохожусь несколько раз до получения нужного мне результата. Собственно вот такой результат у меня получился, результатом я доволен. Двигаемся дальше. В черный цвет выкрашиваю фары и впоследствии нужно будет еще покрасить отражатели, но это чуть позже. белым цветом выкрашу ободы дисков и также головки болтов кстати данная краска не случайна и сделана по примеру с фотографии далее все покрыл глянцевым лаком от мистер хобби и вот как-то так модель выглядит после нанесения глянцевого лака теперь можно нанести декали. В моем случае потребуется всего лишь одна декаль, а именно номерной знак. Опять же ориентируясь на фотопрототипа. Теперь можно наносить смывку. Я буду наносить черную смывку от фирмы Tamiya. Смывка отлично подчеркивает рельеф модели. Излишки убираю с помощью безворстовых палочек с мощных white spirit. Резиновые уплотнители на остекление я прокрашивал с помощью кисточки после нанесения масок. а вклеивал впоследствии это остекление с помощью футуры. Теперь отталкиваясь на фотографии, наношу эффект запыления. Для этого снова использую серию FX-Line от Pacific 88. Наношу этот эффект полностью на все колесо, затем прокатываю пол салфетки, убирая излишки. Также излишки можно убирать безворсовыми палочками, с мощных White Spirit. И также убираю излишки с боков покрышек. Теперь, используя это же средство, нашел эффект легкой запыленности на низ кабины и на ступеньку. Сначала добавляю небольшое количество, а затем растушевываю кисточкой с мощной вайципити. Отличным образом наношу эффект пыли на кузов. Помимо запаления полки также я прошелся по, по всему низу кузова. Используя красный прозрачный лак, окрасил задние фонари. И впоследствии покрыл всю модель матовым лаком от Валеха. После ночной просушки пришел к завершающим штрихам. Используя маркеры Молдоф Хром, выкрасил отражатель фарах. Про данный маркер у меня также было уже в видео на канале. Ссылочка будет на него в правом верхнем углу. Ну и теперь можно уже склеивать наверное, окончательно все детали. Вначале кабина, затем установка колес, установка кузова и в самом конце мелочевка дворники и зеркала. В моем случае только крепление для зеркал, но ну, опять же отталкиваясь на фото с прототипа. Вот такая небольшая, но интересная модель у меня получилась в итоге. Сборка прошла без каких-либо сложностей, в этот раз я решил окрасить не бело-желтые цвета, как рекомендует производитель, а на прототип с фотографией. Фотографии промежуточных этапов и финальные фотографии по данной модели вы можете найти у меня на сайте. Ссылка будет в правом верхнем углу, а также она будет продублирована в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. До встречи в новом видео. Пока!